Приветствую всех и в этом уроке мы немного поменяем э, нашу трассировку. Э, как я говорил, что можно сделать намного проще и более расширяемо для э, различных видов э, холодного оружия. И что мы в принципе можем получить, это приблизительный результат. То есть мы атакуем и у нас прорисовываются вот такие вот линии. То есть в данном случае, да, у нас вообще нет пробелов практически и то есть мы в любом случае попадем по какому-либо объекту да то есть мы видим то что мы в любом случае попадаем по объекту поскольку радиус поражения у данного оружия становится довольно таким масштабным и давайте рассмотрим что здесь и как происходит во-первых мы должны добавить сплайн к нашему оружию. Добавляется это от Component. Сплайн. Находим сплайн, добавляем, выставляем его а, по длине а, нашего лезвия на оружие. И у сплайна мы можем добавлять дополнительные поинты. То есть, в зависимости от а, длины лезвия мы можем в каждом подклассе у сплайна выставить от spline point да, добавить дополнительный spline point, либо же удалить а, какой-то из ненужных spline point ну, к примеру, давайте я поудаляю здесь и оставлю а, вот такое вот количество spline а, теперь нам понадобится создать функцию а, создаем новую функцию и в ней а, нам нужно будет сделать следующее а, мы достаем наш сплайн и у него мы достаем get number of spline point то есть количество сплайн поинтов которая находится конкретно в этом сплайне дальше мы делаем for loop по этому количеству и подключаем в last индекс то есть к примеру, у нас три сплайн поинта значит последний last индекс у нас будет а, собственно 3 и начинаем отчет от нуля поскольку 0 также является индексом следующее что нам нужно добавить это переменная переменная у нас создаем тип интеджер давайте я покажу создаем переменную ставим тип integer и здесь выставляем map и в мапе мы второй переменной ставим вектор то есть мы имеем в этой переменной uh, integer, что будет являться нашим индексом uh, для вектора и также мы ставим вектор uh, который мы будем передавать для отрисовки нашего трейса uh, давайте эту переменную удалю здесь uh, назову ее индекс at location и что мы делаем мы по индексу в нашем лупе, то есть у нас каждый луп будет идти другой индекс от 0 до трех к примеру к примеру здесь у нас идет 0 мы записываем на нулевой индекс нашей переменной локацию от этого сплайн-поинта. То есть мы берем нулевой сплайн point, берем его локацию, сюда записываем 0 и записываем локацию. То есть 0 равно локация нулевого сплайн-поинта. Вот такая вот функция. Здесь координат space выставляем world, поскольку мы trace отрисовываем в мире. И переходим в венграф и здесь мы выставляем эту функцию Set Spline Point Location. То есть в самом начале мы все просчитаем, чтобы знать изначальные координаты для отрисовки нашего сплайна. После чего мы также вызываем timeline который является циклом loop. Так, это нам не нужно. И здесь тоже самое. Ставим sequence. На второй вход мы ставим set spline point location, то есть мы снова перезапишем локацию наших point сплайна для того, чтобы мы знали, где в последний раз мы вызывали наш trace. После чего мы снова делаем loop по number of spline points и получаем uh, у него get location at spline point тоже с мировыми координатами и подключаем к старту то есть мы uh, сначала вычисляем на данный момент где находятся наши spline points и после чего мы вычисляем, где они были в последний раз. После чего нам нужно сделать find, то есть мы сравниваем этот индекс, подаем find и получаем, к примеру, если у нас здесь будет 0, то в findie мы получим локацию, которая хранится на нулевом индексе в этой переменной. И, собственно, мы получим отрисовку трейса от сплайн-поинта к тому же сплайн-поинту, который находился э -э, в предыдущей локации. Да, от локации к локации, от предыдущей к текущей, мы отрисуем наш сплайн. И, собственно, на выходе мы получим вот такую отрисовку line трейса то есть да я убирал сплайны и у нас собственно изменилось а, количество отрисовки также мы можем добавлять сплайны поинты а, для сплайна К примеру мы добавим его здесь на краю снова жмем атаку а, так на краю у нас по моему не добавилось или добавилось так, compile save play ну вот собственно теперь у нас на краю два поинта ну и теперь мы покрываем более большую площадь нашими трейсами и таким образом можем захватывать даже мелкие объекты и при этом легко масштабируя наш трейс. То есть добавляя дополнительные сплайн-поинты в зависимости от оружия, мы можем добавлять дополнительные поинты и отрисовывать по ним уже ä, сплайны. Поэтому, если вам было полезно это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если вы хотели бы что-то видеть еще подобное, поскольку аналогов в уроках, по крайней мере на YouTube я не нашел. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.